И здравствуйте, дамы и господа, с вами мистер Атом. И сегодня я буду играть в Team Fortress. Извини, что так долго не было видео. У меня возникли проблемы с самим бандиканом и с микрофоном. Сейчас все нормально, я готов снимать. Давайте зайдем вот а, на какой-нибудь сервак. Который хотя бы с двоями есть. Вот, вот Minecraft, к примеру. Да, как вы видите, я люблю играть с ну <связывается> когда это загрузится а вот и я здесь а <связывается> Если у его, у него тоже Александр. М -м ладно, гусая, погнали. Давайте сгоняем в песочницу. Посмотрим, где прячется этот. Все, я все понял. Как вы поняли, этот гад теперь охотится за мной. Ну, как говорится, не видайте ему меня. Тут у нас тортик. Ага! Да он заморожен. Он вместе с ним, гад, предал мне. Не, не знаю, у игроков утром почему-то слишком мало Как вы поняли, вот такие проблемы Ладно, я вернусь, как только, ну, как бы сказать, разыграюсь Ладно, господа, сюда уже кое-кто пришел Ну, к нам, ко мне шпион новенький А к, не, к этому уроду там наверху Теперь, короче, он один Ему долго не прожить Тут домик Стива я не знаю, где сейчас этот гад там прячется. А видели, с первого раза. Ха, там. А, блин, лагает. Ха, вот это красава. Даю новость, я тут снимаю. Полней себя ведите. Тю, тю Ну, я сам не знаю, что я сейчас сказал, потому что это просто вырвалось у меня изо рта. Да. Ну, как вы поняли, дамы господа, у кое-кого здесь большие проблемы. А-ха-ха-ха! Вот урод, Моча тебе! Он мне треснул по-моестке. А, -а, а, у него вот кустолом. Ясненько. Патентов на выигрыш было не так уж много. Есть класс, который шпионом не подвластен. Это как раз там мой гед. Ну, Позвони, кто сейчас и кто кого там. Да, как поняли, дамы и господа, похоже, моему напарнику сегодня не повезло. снес он он на горе на горе на горе на самом верху сзади на самом верху горы ап ап я же сказал сзади ладно дом господа как видите ну так ну дамы господа сейчас кое-кому жестоко наповезет и этот кому-то ему. Я уже наполовину горы забрался. Интересно, где он сейчас? Получай ублюдок. ну как? Сори за дамы и господа. Ну. No. <с Elaine> Такого просто сейчас не выдержу. Ну, посмотрим. А мне он вряд ли попадет. Это мне не выносят. Я пока поношусь и вынесу его. А. Блин, так у него неуморимая сила. Или нет? Прости, тут брат, брат шурш шуршит. И выглядит опять этот панда. Ненадолго. Мы сделали по нему двойной выстрел, как вы поняли. А, так у него это... А, у нас одинаковые дробовики. уи бам. Вот этому уроду. Что показать? а да, кстати, прошу же снимать лицо. У меня тут съемка идет. Как понял, синие это нубики. Ну и нубик. Колота не умеет что играть. Как поняли, здесь играет нубистер. А, я не знаю, что еще сказать, дамы и господа. Ну, пока, как видите, у нас борьба идет. долго он так бегать не сможет Ска скачет по угару ты говоришь займемся одним потом другим не ты еще сказал чел ну ты вообще сейчас но ты же не Прыгать с помощью РПД? Ты издеваешься? Это умеет даже нуб. Ага, Просто ботинки мини-настоящий урон, ага. тю Чел! Я сейчас твоего уже превосходство набрал минус твоего напарника. Он Лупстер. Я его дистанция так не, не говори. И ты тоже? Ч, слова вы Я тебя уже помотал как следует. И я за тобой иду. Как поняли, дамы и господа, тут уже разревает конфликтик. Так вот знаешь, еще как Майнкрафт. Порталы вот тут Где, на, где Я знаю Даже... Я не знаю лишь где Эндер портал. А так я знаю где адовый портал тут ДПП Конечно, Хотя, они... Хотя нет, я знаю, знаю Знаю где Эндер портал. Где он Он, он... А подмотал под... Он в другом портале вообще Может и другим потом вообще-то до него Через завт? Ага, через завт я не собираюсь идти. Я баб погнал. А тут еще мрач. Не а понял. Я тебя обидел так, что ты захотел в ад идти. Там, в ад. Ага. Это я тебя сейчас затроллил. Ну, Бик ты меня еще даже ни разу не убил. Нубик, нубик, нубик шоколудик Идиот, Придурок. No, okay. Посмотрим, как твой них будут зрители комментировать Съемка-то no, В отличие от тебя, я, я в отличие от тебя уже набрал превосходство А ты еще ни над кем превосходство не, не набрал я, в отличие от тебя, превосходство набрал, а ты еще ни одного превосходства не набрал. И что? Ты в школу не ходил, наверное. Совсем ясно. Любое школа тогда это... Соли, ДМХЛ, что я сейчас это сделаю. Я... Не, поставлю запись, как только ты Ладно, МХЛ, я вернулся. А, примерно уже много времени прошло. За вас играют. Сигурка, вы Вы входит, что я начал съемку с матами? Я эту запись потом покажу. Сами знаете кому и кое-кому очень по жестокому влетит по яичкам. Сергей меняет угорень. И там господа меня перечислили в другую команду, как видите. Я снимаю. Ну уже, подождите. Красненький. Ну неуморимая сила. Формально шансов у меня не было. Эй! <звы> ну Гуса, ну, я закончу. Всем удачи, всем пока.